Приветствую всех на моем канале! В сегодняшнем мастер-классе я познакомлю вас с таким изделием, как бутонная роза из фомиарана. Мастер-класс довольно-таки простой, я думаю, что для начинающих фонфлористов флористов он не составит никакого труда, а для матерых и тем более. Помимо этого вы узнаете очень легкий способ прикрепления данного изделия на шпильку для волос. И бонусом я покажу, как можно красиво упаковать данную работу, чтобы продать ее или подарить. Надеюсь, что вам все понравится, смотрите видео, наслаждайтесь, пишите мне комментарии, жду. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить мне лайк. А для меня это очень важно. Спасибо. Итак, для работы нам понадобятся следующие материалы. Фомеран. Иранский у меня двух цветов. Оливковый зеленый и белый. У меня он такой слегка кремового оттенка. Не кипельно белый. Губка. Пастель. Я взяла пастель трех цветов. Розовая, светлая и такая фуксия яркая. Розовая у нас 216, фуксия 210 и коричневая 236. Вот такие вот шпильки для волос. Супер клей, проволока. У меня она, я честно говоря, даже не знаю, какой она тут толщины, но она не толстая, средняя. Ножнички, степлер и выкройки, которые я приложу обязательно. Также небольшой кусок бумаги. А, помимо этого, обязательно еще нам нужна будет тейп да. Все, приступаем. Нам обязательно также понадобятся кусочки фольги, шпажка и термопистолет. И, конечно же, нам нужен будет утюг. Значит, продолжаем. Из фомирана белого я вырезала вот такую полосочку. Длиной она у меня 50 см, шириной 4,5 см. Ширину я выбрала, исходя из того, какой у меня высоты лепесточек. Он у меня высотой 4,5 сантиметра, Шириной он у меня 3 сантиметра. Выкройки я все приложу, потом ниже прикреплю к видео. Существует несколько видов способов, точнее, выкройки. Я покажу вам несколько, Ну вот в данном случае, мне кажется, будет удобен второй, но я покажу вам и первый. Первый значит, просто прикладывается выкройка к листку фамирана. И складывается вот таким вот образом. После чего закрепляется несколько краев степлером, не захватывая при этом выкройку. И можно ее вырезать. Но проблема в том, что здесь много не вырежешь, слишком много слоев будут вырезаться некрасиво и неровно. А есть второй вариант. Я люблю его больше. Он немножечко быстрее. Берем выкройку, прикладываем ее, обводим шпажкой один раз, второй раз и третий раз. Далее кладываем все точно так же, но уже чуть более длинным отрезком, вследствие чего у нас получится сделать намного больше заготовочек за более короткое время. У меня получилось 4 раза, ну, небольшой кусочек остался, ничего страшного. Далее просто скрепляем все это степлером в уголках, где нет выкройки. Смотрим. Не знаю, в фокусе или нет. Видно ли, что я вырезала, выдавила здесь вот контур? Вот в тени хорошо видно. Ну, простите, если не видно, ну, в общем, верьте мне на слово. Степлером я скалываю промеж выкроек, чтобы во время вырезания они не рассыпались. Только достаточно. Теперь берем и вырезаем. Вырезать лепестки лучше округлыми ножницами, чтобы было удобнее. Идеально. Теперь спокойненько вырезаем. Ничего не убегает из-под пальцев. Все. Легко и просто. На один цветочек я планирую использовать не меньше 10 лепесточков. Ну, а там уже как получится. Можно чуть больше, можно чуть меньше, в зависимости от того, какой хотите пышности цветок, чтобы был. Ну и не забываем о том, что надо выкраивать прозапас, потому что фоамиран имеет свойство иногда рваться, если мы переусердствуем. Значит, у меня получилось 15 заготовочек. Значит, нужно будет еще этого мало. Вырезаем еще столько же из такой же полосочки. Лепесточки мы вырезали, приступаем к тонировке. Для этого из, губ из губки мы вырезаем вот такой вот кусочек квадратненький. Ну, можете какой хотите, можете ромбик вырезать. И берем светло розовый пастель. Легонечко вот так вот прокручиваем окрашивая губку. Пастель мягкая и берется очень хорошо. Теперь берем наши лепесточки и окрашиваем их, тонируем с двух сторон потихоньку. Светло-розовым я буду не сильно тонировать, чтобы просто придать общий оттенок лепесткам. Затем я хочу добавить яркого цвета. Сейчас я протонирую просто несколько, чтобы было видно, как они выглядят. И более ярким цветом я сделаю следующее. Просто пройдусь по краю лепесточков. Не сильно. Делается, кстати говоря, окраска вот такая вот по краю несколькими способами Вы можете натонировать много таких лепесточков Потом просто взять их в стопку И пройтись вот так по краешку. Это будет на самом деле намного эффект, эффектнее и быстрее, и быстрее Нежели по одной, по одной штучке тонировать Если вы хотите, чтобы не только край был То можно еще вот так сделать я лично иногда так балуюсь. Выкладываю вот так и по несколько штучек вот так прохожусь. И получается, в принципе, то, чего я хочу. Потом переворачиваю и повторяю то же самое. Это у меня будут центральные лепесточки. Они будут более яркие. Крайние они будут более светленькие. Вот что у нас получилось. Как я хочу протонировать крайние лепестки? Берем опять-таки несколько штук. Берем новую губку, потому что это уже ярко-красная. И вновь прокрашиваем розовой пастелью. всего лишь просто пробегаемся по краю с двух сторон не обязательно в центре можно чуть более в сторону съехать то есть бачок так и сделаю чтобы было совсем крайние лепесточки можно затонировать просто по контуру пройтись вот так вот губочкой с розовым цветом легонечко так Здесь немножко добавить еще. Теперь мы их обрабатываем на утюге. Ставим утюг на двоечку. Сначала будем обрабатывать лепестки, которые будут находиться у нас в центре. Прикладываем их к утюгу и ждем, пока они нагреются. Поскольку у меня он очень горячий, это происходит очень быстро. Складываем его гармошкой, перекручиваем. Раскрываем край, можно подкрутить немножко, можно не подкручивать, это в принципе как вы считаете нужным. Я немножко подкручу. Все то же самое делаем с остальными лепестками. Получается вот такая лодочка. Приступаем к обработке средних и крайних лепестков. Также прикладываем к утюгу. Нагрели, сложили гармошкой, перекручиваем, выпуская воздух. Стараемся перекручивать, особенно у верхнего края. Хорошенько прокрутили. Чем сильнее прокрутите, тем дольше, тоньше будет край лепесточка. Затем раскрываем и растягиваем, продавливая пальчиками в центре. Край подкручиваем обязательно. Тем самым лепесточек раскрывается. Вот что у нас получилось. То же самое делаем с остальными лепестками. Лепестки мы покрасили, обработали. Пришел черед подклеек. К нам необходимо три штучки. Тонировать мы их будем немножечко проще. Просто используя саму пастель, не нанося ее на губку. Потихонечку вот так наносить на края. Сделать это нужно будет с двух сторон. Почему я не растушевываю, в принципе, это не сильно необходимо, поскольку мы будем потом во время обработки перекручивать эти лепестки, и пастель сама разотрется. Так мы поступаем со всеми тремя. Затем, прежде чем нагревать, нам нужно сделать небольшие насечки на Лепестка, на вот этих вот листочках у чашелистика сначала в одну сторону потом в другую можно делать по одной можно сделать по три можно сделать по две как вам больше нравится затем переворачиваем и повторяем все то же самое с обратной стороны как альтернативный вариант можно складывать выкройку пополам сопоставлять лепесток, листики так чтобы можно было одним махом вырезать 2. Сделать две надсечки или более с каждой стороны. Так намного вот даже быстрее. Наши заготовочки подклеек готовы. Мы их вырезали, затонировали, сделали небольшие надсечки, чтобы они были более естественными. А теперь мы делаем следующее. Берем нашу заготовку, складываем несколько раз гармошкой и прикладываем к горячему утюгу. Утюг у нас на двоечке. Прикладываем с каждой стороны Нагреваем хорошенько. После чего берем, просто и скручиваем, хорошенько выпуская воздух. И расправляем. Здесь серединку немножечко продавливаем. Вот такая вот у нас получилась заготовочка. Берем кусочек фольги. Из него мы будем сейчас делать центр нашей розочки. Скатываем из него каплевидные формы основания. Размер капельки не должен превышать 4,5 см, то есть под наши лепесточки. Желательно, чтобы они были где-то даже 4 см в высоту. Сейчас будем замерять что у нас получится три ну, сантиметра я думаю что это вполне достаточно да это хорошо теперь делаем следующее берем проволоку длиной 4 -5 сантиметров но ну, лучше 5. На конце проволочки делаем вот такую вот петелечку. После чего берем нашу заготовку, протыкаем ее шпажкой, делаем в ней отверстие, только не сильно глубокое. Берем наш клей, вдавливаем его туда, в это отверстие. Стараемся, чтобы оно сильно не вытек, чтобы клей сильно не вытекал. И вставляем туда проволочку. Не сильно глубоко, можете немножечко прижать основание, чтобы проволочка ни в коем случае не выскочила во время эксплуатации изделия. Наши заготовки готовы, теперь мы можем приступить к сборке нашего цветка. Для этого мы берем самые темные, самые яркие лепестки, которые мы приготовили для центра, и прикладываем их к заготовке. Приложить нужно так, чтобы шапочку немножечко можно было вот так свернуть в конце в самом верху наносим клей только сверху по бокам и аккуратненько прижимаем пипку также тоже нужно склеить чтобы она закрывала фольгу основание лепесточка тоже необходимо подклеить излишки можно просто отрезать Берем следующий лепесток и наклеиваем его прямо напротив первого, чтобы закрыть полностью всю нашу фольгу. Клей можно нанести чуть-чуть пониже, чем в предыдущем варианте. Чтобы немножечко раскрывалась наша заготовка. Низ при желании можете также немножко подрезать и подклеить. третий лепесточек мы клеим на серединке получается этих стыков при этом стараемся соблюдать высоту то есть мы не выходим за высоту предыдущих лепестков подклеиваем уже ориентировочно наносим капельки примерно вот сюда на серединку постепенно раскрывая бутон Три лепестка мы подклеили, теперь приступаем к средним. Средним по тонировке, но не по размеру. Размер у них у всех одинаковый. Прикладываем также на серединку, на стыке между двумя лепестками. И также не забываем про уровень, то есть лепесток не уходит вверх. Клей наносим еще ниже, чем в последнем варианте. Тем самым мы даем лепесточку раскрыться. Средние лепесточки мы, лепесточки мы наклеили, теперь у нас остались самые светленькие. Светленьких, я думаю, что мы возьмем штучки 4-5. По нашему усмотрению, как вот на душу ляжет, так и сделаем. Приклеиваем все по тому же принципу, но клей уже наносим на самое основание лепесточка, чтобы он как можно сильнее раскрывал наш бутончик. Не забываем соблюдать уровень. Точно так же поступаем с остальными лепестками. Наш бутончик готов. Все лепестки мы приклеили. Все лишнее сзади мы отрезали. Теперь нужно сделать следующее. Надо намотать тейп-ленту на нашу ножку. Наносим немножечко клея на основание цветка на проволоку. Растягиваем нашу тейп-ленту. И начинаем накручивать потихонечку. Приклеиваем до самого основания ножки. Излишек мы убираем. Теперь нужно закрепить чаше листик на нашем цветочке. Делаем это просто: протыкаем серединку нашей проволокой и надеваем чаше листик. Берем тейп-ленту, закрепляем ее вместе с ножкой. На шпильке и начинаем накручивать постепенно при этом периодически наносите клей потому что тейп лента она у нас все-таки пропитана воском жирненькая и может плохо прикрепиться чтобы не было риска того что у вас изделие отвалится от булавки в самый неподходящий момент И булавка готова. Также я хочу вам показать, как легко можно собрать небольшой, но красивый бутончик, который бы дополнил нашу композицию. Бутончик будет не раскрывшийся. Собственно, для этого нам надо не так уж и много лепесточков. Я взяла 4, я думаю, что нам этого вполне хватит. И я еще возьму даже один у меня порвался в процессе изготовления. их. Вот такой вот. Их можно не выбрасывать, они нам вполне пригодятся. Делается все Довольно просто. Просто его вот так вот перекладываем, как будто это полноценный лепесточек, чтобы скрыть фольгу. Наносим клей и сворачиваем. Конец также подклеиваем. И делаем вот здесь небольшую тонировочку. Добавляем. Можно не сильно. Все, излишек мы отрезаем. Он нам не нужен, далее берем самые яркие лепестки, прикладываем точно так же напротив стыка, склеиваем, чтобы спрятать все нюансы, которые не должны быть видны. Поскольку это будет не раскрывшийся бутончик, сильно мы его не будем расклеивать. Как вы видите, я не наношу клей низко, а довольно-таки высоко, чтобы соблюдать вот эту вот закрытость бутона. Дальше начинаем прятать эту попку всю. Излишки лучше убрать. Теперь наматываем на ножку тейп-ленту. Наносим на основание немножко клея. Теперь берем нашу подклейку, протыкаем ее в серединке, надеваем ее на наш бутончик. И подклеить нужно таким образом, чтобы он оказался вот таким вот сложенным. Поэтому клей надо будет наносить где-то вот чуть выше 1 четвертой, даже, наверное, 1 третьей. В общем, повторяйте за мной. И прижимайте его к этому бутону листик подклейки тем самым вы скроете все недостатки если таковые имеются внизу у основания цветка вот он готов теперь мы точно так же наматываем его на шпилечку и у нас получится три вот таких вот цветочка для того чтобы на продажу оформить красиво наши шпилечки я хочу использовать гофробумагу и атласную ленту. В первую очередь я шпильки связала, но для нашего удобства, чтобы они не болтались и не раскрывались. Получился вот такой вот мини-букетик. Теперь мы его заворачиваем в нашу имеющуюся бумагу. У меня это гофробумага, точнее у меня это креп бумага. Вы можете использовать гофрированную, также можете использовать крафт-бумагу, любую бумагу, которую можно использовать для упаковки подарка. И аккуратненько заворачиваем наш... Импровизированный букетик. Основание мы подвязываем при помощи атласной ленточки. Подарочек готов. Ну что, видео мы посмотрели. Я надеюсь, что вам все было понятно. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете мне написать. Я обязательно отвечу. Помимо этого, я буду очень рада вашим лайкам и подпискам, естественно. Ну, до скорых встреч. Пока!